И теперь мы переходим к девятому вопросу о ходе формирования территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. Я прошу включить наших коллег из Санкт-Петербурга. Да? да, Будьте добры. Да, вот мы видим. Здравствуйте, уважаемая Наталья Валентиновна. Рады мы вас видеть и приветствовать. И тогда, Николай Иванович, вы начнете ли... Да, да. Если да. можно да, пожалуйста, Николай Иванович Булаев, и потом Наталья Валентиновна. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы рассматриваем вопрос, который связан в определенной степени... Но с информированием о том, как исполняются э, постановления или решения Центральной избирательной комиссии, протокольное поручение, связанные с э, достаточно большим количеством проверок, которые мы проводили в течение этих лет в э, э, городской избирательной комиссии города Санкт-Петербурга. Сейчас идет формирование 30 избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий. Понятно, что это вопрос непростой. Я напомню, что когда мы с вами неоднократно размышляли по этому поводу, о формировании и новых комиссий, которых создано в Санкт-Петербурге больше половины, от того количества, которое есть, мы выработали некие принципы. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня услышали от Натальи Валентиновны, как эти принципы выполняются. Принцип первый. Мы говорили о том, что члены муниципальных избирательных комиссий, которые работали в составе муниципальных комиссий, к коим у нас было немало претензий, не могут работать в составе создаваемых территориальных комиссий. Хотелось бы понимать, насколько этот принцип сегодня выдерживается. Мне кажется, этот принцип является основополагающим. Муниципальные компании в Санкт-Петербурге все могут поднять прессу, поднять архивы, истории, посмотреть, посмотреть решения Центральной избирательной комиссии и увидеть, как много было замечаний и они были аргументированы. Такого количества судебных рассмотрений не было ни в одной избирательной кампании ни в одном субъекте Российской Федерации. И нам хотелось бы каким-то образом эту ситуацию переломить, совместной работая вот в этом направлении. И я бы хотел, Наталья Валентиновна, чтобы вы сегодня проинформировали, как выполняется или не выполняется. Могу задачу немножко облегчить. У меня есть анализ по каждой территориальной избирательной комиссии, и опережая, может быть, ваш ответ, скажу, что этот принцип не положен в основу формирования ТИКов и число членов муниципальных комиссий, председателей муниципальных комиссий, в которым были очень серьезные претензии, решения которых были подвергнуты в суде рассмотрения и были отменены. Менялся состав депутатского корпуса, мандаты передавались от одного депутата к другому. В результате судебных решений это является грубейшим недостатком в работе комиссии муниципальных, да и любой другой. Я вот хотел бы тогда уж вопрос переформатирую. А каковы, какой смысл глубокий содержит в том, что людей, себя не проявивших, и даже к которым есть претензии, мы вновь включаем состав комиссии? вопрос следующий который я бы хотел задать мы не раз говорили о том что нахождение человека в двух комиссиях ну, является для нас вот, непонятным так сказать, решением зачем человек который работает в муниципальной комиссии включающего в состав техники? в состав территориальной комиссии. Ну, город Питер не маленький город. Я думаю, что можно всегда найти людей, которые с большим желанием и эффективно будут работать в составе одной комиссии. И еще мы с вами тоже говорили неоднократно и говорили с Виктором Александровичем о том, что, наверное, на должность председателя территориальных комиссий должны приходить люди Безупречные репутации, профессиональные, способны исполнять э, свою работу качественно, таким образом, чтобы не возникали ни конфликты, ни претензии к результатам их работы. Я смотрю на состав некоторых комиссий и обозначаются кандидаты, возможно, на должность председателя, которых назначать будет городская избирательная комиссия. И у меня складывается такое впечатление, что мы как бы умышленно дразним общественное мнение, предлагая людей с такой репутацией на председателей комиссии, ну, например, могу сказать по 29-й комиссии. Мы неоднократно тему обсуждали. К сожалению, я пока не вижу каких-то иных подходов. И боюсь, что Центральная избирательная комиссия может не согласиться с теми предложениями, которые будут сформулированы по председателям некоторых территориальных комиссий. И завершающий вопрос. Санкт-Петербург на сегодняшний день единственный субъект Российской Федерации, в котором на выборах в органы госвласти не будет применяться мобильный избиратель. Это значит, что у нас на выборах федеральных. Он будет применяться на выборах в органы госвласти не будет применяться. Но опять вы знаете, я вам сказал, и вы уже знаете, что в результате неких консультаций вроде обещан рассмотреть законопроект. Мне бы хотелось понять роль избирательной комиссии городской в этой позиции, потому что сегодня у нас уже практически май, законопроект не внесен. И будет очень большой диссонанс в мозгах. Избирателя. Когда он приходит на избирательный участок, для того, чтобы воспользоваться или в территориальной комиссии, или в МФЦ, или заходит на ИПГУ, и у него такой диссонанс. Вот с одних выборов он может переписаться, а с других он не может, внутри города он не может переписаться. А миграция внутри города, Санкт-Петербург, как показывает опыт прошлых компаний, большая. Вот приблизительный круг вопросов, которые мы бы хотели сегодня пообсуждать, и на которые мы хотели бы получить ответы, если они есть у комиссии, и если вы готовы поделиться своей позицией по этим вопросам. Спасибо. Да, спасибо, уважаемый Николай Иванович. Просто прежде, чем Наталья Валентиновна будет выступать, я хочу сказать, надо дать должное. Наталья Валентиновна присылала, как председатель комиссии, нам письмо с просьбой поддержать, вот, чтобы мы тоже со своей стороны поддержали, обратились в ЗАГС собрание по поводу решения этой проблемы с мобильным избирательным. Коллеги, я сейчас не понял, справку дайте направляли. Если мы направляли, когда мы направили письмо в ЗАГС собрание, соответствующие, ну что с поддержкой, обратить внимание на это. Ну, просто хотелось вот действительно добавить это, насколько я знаю, что действительно, то есть Наталья Валентиновна в данном вопросе проявила инициативу. Пожалуйста, Наталья Валентиновна, вам слово. Добрый день, Елла Александровна, Николай Иванович, Наталья Алексеевна. Начну с последнего вопроса мобильного избирателя. Действительно, вы рассматривали данную проблему на рабочей группе. И по моей информации, в первом чтении будет рассматриваться 12 мая изменение в региональный закон, где не будет предусмотрено запрета на применение мобильного избирателя. И 19 мая будет первое, второе и третье чтение данного изменения в региональный закон. Поэтому надеюсь, что Санкт-Петербург будет иметь возможность и применять мобильного избирателя. Эти переговоры мы проводили. Дальше, что касается общей информации, значит, мы закончили... Прием предложений в 13.00 по формированию 30 ТИК 4 апреля. Всего в избирательную комиссию поступило 582 предложения по кандидатурам для назначения в составы 30 ТИК. Наибольшее количество предложений поступило для назначения в составы ТИК номер 3 номер 7 Кировский район Санкт-Петербурга и 23-27 Фрунзенский район. 257 предложений поступило от 13 политических партий, что составило 44,15% от общего количества поступивших предложений, 195 предложений от собраний избирателей по месту жительства или по месту работы, что составило 33,5%, 29 предложений от общественных организаций, что составило 4,9%, 31 предложение от представительных органов местного самоуправления, это 5,32%, 70 предложений от ТИК предыдущего состава, 12 и процента. Всего в процедуре выдвижения кандидатов в ТИК с 1 по 30 составов 2021-2026 года приняли участие 13 политических партий, в том числе 12 региональных отделений политических партий. Из них 6 парламентских партий выдвинули кандидатуру для назначения в составы всех 30 территориальных избирательных комиссий. По политическим, политическим партиям картина такая. «Единая Россия» выдвинула 30 кандидатов, «Справедливая» — 32, две отозванные, «КПРФ» — 30, «ЛДПР» — 30, «Яблоко» — 30, «Партия Роста» — 30, «Гражданская платформа» — 3, «Коммунисты России» — 2. Партия социальной защиты 23, Родина 24, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость одну кандидатуру, Зеленую 22 кандидатуры. От иных субъектов в движение поступило 325 предложений. Из них иные общественные организации 29, представительные органы местного самоуправления 31, собрание избирателей по месту жительства и места работы 195 и ТИК предыдущего состава 70». Из общего количества поступивших предложений разделение кандидатур, предложенных для назначения в состав ТИК, можно провести по следующим признакам. По гендерному признаку женщин 20, 276 кандидатур, это 49%, 82%, мужчин 278 кандидатур. По возрастному признаку до 30 лет 76 кандидатур, от 30 до 50 – 317, от 50 до 65 – 129, старше 65 – 32 кандидатуры. По уровню образования высшее образование имеет 496 кандидатур, из них лица с юридическим образованием – 162. у наличии среднего специального образования заявили 26 кандидатов, Среднего общего 32 кандидата. Среди предложенных кандидатур 107 являются государственными или муниципальными служащими. о наличии опыта работы в системе избирательных комиссий заявлено 447 кандидатами. По состоянию на 20 апреля по всем кандидатам, предложенным для назначения в составы формируемых ТИР, ГОУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверены сведения о наличии судимости, привлечения к административной ответственности, наличие гражданства. Среди 582 выдвинутых кандидатур установлены сведения о наличии судимости у двух граждан. Данные кандидатуры не предполагаются к назначению в составы формируемых тех Сегодня на заседании рабочей группы были рассмотрены кандидатуры в составу территориальных избирательных комиссий. Альтернативные предложения по составам ТИК поступили по 10 из 30 комиссий. По составу ТИК-2 ни одно из двух предложений не набрало большинства голосов. По председателям ТИК поступили альтернативные предложения по 8 из 30 по кандидатуре председателя ТИК-22 ни одно из предложений не набирает большинство голосов. Вы знаете, что мы проводим работу по передаче полномочий от избирательных комиссий муниципальных образований в полномочии территориальных избирательных комиссий. Принят законопроект изменения в региональный закон в первом чтении. Законопроект направлен на максимальное ограничение возможности возвращения ИКМО-полномочий, возложенных на ТИК, и делает невозможным принятие такого решения до истечения срока полномочий территориальных избирательных комиссий. Было бы э, э, нам большой помощью, если бы в федеральном законодательстве была предусмотрена норма, предоставляющая право субъекту э, городу федерального значения, принимать такое решение о передаче полномочий от ИКМОК-ТИК. Действительно, были нарушения в период организации проведения выборов в органы местного самоуправления. Мы на рабочей группе стараемся учитывать те проблемы, которые были по кандидатам. Что касается альтернатив, то здесь ну вот, по, по, по комиссиям, здесь мы ориентируемся на мнение большинства членов, членов рабочей группы. Завтра состоится заседание, будем учитывать мнение и пожелания Центральной избирательной комиссии. Спасибо, уважаемая Наталья Валентиновна. Вот, честно говоря, у меня я сижу и, вот, да, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Я просто... Ну, хотя бы давайте так, поскольку к нам поступает довольно продолжает поступать разного рода жалобы обращения но хотя бы поясните пожалуйста по двадцать девятому тик хотя бы что происходит я хочу сказать что просто у нас вот у меня информация что еще постановлением пять лет назад фактически постановлением ЦИК, то есть, когда мы начинали работать и столкнулись, вот уже три председателя сменилась комиссии, у нас по результатам вот той еще комплексной проверки нами, ЦИКом и прокуратурой Санкт-Петербурга, вот по итогам избирательной кампании, то вот, еще кампания Думская, да, по выборам депутатов Государственной Думы, 7-го созыла было поручено Санкт-Петербургской избирательной комиссии еще срок до декабря 2016 года рассмотреть вопрос о мерах реагирования в отношении должностных лиц ТИК номер 21-29, ну и там еще 49 участков избирательных комиссий. Вот, но, однако, вот 5 лет прошло, сменилось 3 председателя, а вот токарев продолжает являться председателем комиссии 21. Майковец является членом всех 29 правом решающего голоса. Ну и сейчас они предложены в ТИКе новых составов. И только маленький пример. Я все-таки хотела бы вас спросить, вот пояснить эту ситуацию. И все-таки по нашим данным, по той же комплексной проверке, которая совсем недавно прошла, это следующее, это еще будет предстоит разговор серьезный. Сегодня просто мы берем это маленькую часть проблемы, там довольно, э, э, ну, скажем, я не знаю, вот я хотела, чтобы вы подтвердили опровергие, э, есть большая озабоченность, что все-таки те люди, которые в прежних составах комиссии себя дискредитировали разного рода правонарушениями, они как на, на основе само, самоопыления из одной комиссии, то есть одни в другую перемещаются, там идет какой-то постоянный такой хоровод по... по пере, как это? А вы, друзья, как не садитесь вот по этому принципу. Я бы просила: Наталья Валентиновна, хотела спросить: у вас насколько тщательно вы проанализировали это по всем претендентам, которым были серьезные претензии с разного рода сторон, особенно с разных со стороны партий, кандидатов, правоохранительных органов, Центральной избирательной комиссии, насколько вы почистили? этот процесс, потому что вам же операция, это серьезная кадровая политика, мы и рассчитывали на то, что хотя бы сейчас уже произойдет какое-то оздоровление нижестоящих комиссий, но особенно вот по ТИКу-29 мы видим, что с упорством достойного лучшего применения, по-моему, нет никакого желания менять, а то, что касается вот этой последней проверки, я только маленький факт о том, что все-таки довольно ситуация продолжает оставаться тревожной. И при всем нашем уважении к вам и понимая, как вам сложно, какое хозяйство вы на себя приняли. Ну вот смотрите, тестирование проводили, да, ТИК, председатели ТИК. Из 19 тестирования то есть прошли только трое. То есть 16 председателей ТИК из 19 не прошли элементарное тестирование. Это уровень подготовки руководителей очень важного звена. Что с этим-то делать? Пожалуйста. Тестирование проводилось очень неожиданно для председателей избирательных, территориальных избирательных комиссий. Это было так называемое, наверное, опробирование. Эти тесты еще не были утверждены. Из 40 вопросов, 19 касалось труднодоступной местности, которой в Санкт-Петербурге нет. Ну, у нас есть корабли, полярные станции, а труднодоступной местности нет. И психологически были председатели не готовы, были взволнованы. Им не разрешили пропустить вопрос, на который они не знали ответа. Но в любом случае мы эту ситуацию безусловно учитывали. И учеба у нас проводилась и теоретическое, и практическое, и продолжает учеба проводиться, и мы этому будем уделять очень серьезное внимание. И э, в период практических занятий со стороны городской избирательной комиссии тоже э, были э, достаточно много претензий к, профессионализм, к профессионализму председателей территориальных избирательных комиссий. Поэтому учеба – это вопрос номер один для нас сегодня. Уважаемая Наталья Валентиновна, Обучение. я хочу сказать, мы и все комиссии как раз и должны готовиться работать в стрессовых ситуациях. Никакого комфорта ни при учебе, ни при тестировании да, быть не может, потому что стрессовые ситуации, ситуации неожиданные, они будут постоянные и во время этой тяжелейшей кампании, я думаю, что вообще-то, саму учебу надо строить таким образом, чтобы они были к этому готовы. Не просто комфортно, извините, обеспечить им комфорт для того, чтобы они могли ставить там галочки какие-то. Просто имейте это в виду. Это, ладно, бог с ним, это отдельный разговор, мы, это не только у вас проблема. Проблема, ну, это наша общая с учебой. А вот то, что касается конкретных тиков и вообще, что там у вас, насколько тщательно вы просели, профильтровали людей, скажем так, запятнанной репутации и Действительно ли я, может быть, я не права, я буду очень рада, если вы опровергнете мои слова о том, что идет вот такое взаимоперекрещивание, взаимопыление, и опять те люди, которые в одной комиссии э, наломали дров, теперь они представляют другой комиссии, их рекомендуют и так далее. Положили в этому процессу конец или все продолжается так, как оно было раньше? Пожалуйста. Элла Александровна, мы, конечно, анализировали, безусловно, но я, жалобы могут быть обоснованы, необоснованные. Мы, конечно, опираемся прежде всего на факты, которые были. Если мы что-то упустили, значит, подправим завтра на заседании городской избирательной комиссии. Что касается 29-й избирательной комиссии. Значит, на рабочей группе этот вопрос рассматривался. Была альтернатива. Значит, там результат на рабочей группе пока. Значит, по кандидатуре Островского Бориса Александровича 7 голосов, по Серебренниковой 4 голоса. Но по Серебренниковой. Там такая проблема, она была связана с тем, что городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга отстраняла от должности за неоднократно грубое нарушение действующего законодательства. При этом э, данный кандидат не обжаловал решение э, ни вышестоящую компанию, ни судебные органы. Поэтому вот такой итог заседания рабочей группы. Ну и там были другие нарушения, э, которые озвучены были. Можно продолжить. Вот значит, Это комиссия я... Наталья. А, да. Я думаю, что по кандидатам, которые рассматривали, ну, наверное, можно и по одному кандидату, и по другому найти достаточно много претензий, причем они публичны, их никто не скрывает, они есть в СМИ. И да. эти претензии, они носят и характер профессиональный по отношению к избирательной. Комиссии, к работе в избирательных комиссий и характер этических нарушений, которые, на мой взгляд, не дают возможности человека предложить состав комиссии, тем более председателем. Я бы хотел напомнить, что 29-я комиссия предполагается, что она будет окружной. Позвольте высказать частную точку зрения, что ЦИК может не согласиться с этим предложением. Если вы не учтете предложение ЦИК, Найти нейтральную достойную кандидатуру в 29-й комиссии. Это не ультиматум, это предложение. Если вы не прислушаетесь к этому предложению, я, как куратор региона, при рассмотрении вопросов о составе окружных комиссий позволь себе сформулировать альтернативное предложение. Спасибо. Спасибо, я поняла. Я поняла. спасибо, не да, спасибо, Николай Иванович, уважаемый. Да, я возвращаюсь. Вот мне Сергей Михайлович Алешкин, который возглавлял э, нашу выездную группу вот, там, по комплексной проверке, говорит, что немножко поправляет вас и, по поводу тестирования, что учитывалось и КАИБы, и труднодоступные, все это засчитывалось, а у остальных вопросов к тестам вообще не было. Да. То есть, ну ладно, бог с ним. Обучение это потом. Мы еще вернемся по итогам этой проверки к рассмотрению э, ситуации в комплексе. Ну, что касается касается нынешних все-таки вопросов. Речь об этом шла давно, то есть я не получила и моей коллеги внятного ответа, насколько вы тщательно проанализировали. Составы комиссии, они же завтра вот Вы рассмотрите, и у нас посыпется Куча обращений с фамилиями Конкретными, кто из тех, кто себя Дискредитировал по разным Аспектам, опять окажется Если не в одном, то в другом ТИКе Или еще там где-то в комиссии вот. И я думаю, что Наталья Валентиновна Не вам это не надо, не нам не надо Не избирательной системы Системы Санкт-Петербурга Поэтому, может быть, вам лучше не торопиться Завтра еще раз посмотреть внимательно Проанализировать, зачем же этот шлейф тяжелейший, который дискредитирует огромную работу избирательной системы, да, тащить за собой дальше, скажем, навстречу избирательной кампании думской бабуши с этими людьми работать. Николай Владимирович, у вас вопрос до Олевича? Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, Ивана Александровна. Уважаемая Наталья Валентиновна, вот я хочу к двадцать девятому ТИКу угу. добавить еще один вопрос. Просто для того, чтобы понять процедуру. да, Вообще ей управляет этой процедурой кто-то, или там какое-то стихийное э, идет развитие процесса. Вот по моим сведениям, на рабочей группе, в том числе, рассматривалась кандидатура. Олега Владимировича Ткаченко который возглавлял ТИК-22 с полномочиями ИКМО муниципального образования Сампсониевская. вот только по моим данным значит, городская избирательная комиссия пять раз принимала коллегиальное решение запротоколированное где признавала его работу неудовлетворительной тем не менее рабочая группа сегодня эту кандидатуру одобрила, при том, что вносилась альтернативная кандидатура, члена ТИКа этого 22, с опытом работы, с высшим образованием. Вот все таки я хочу понять, да, что там какие-то в рабочей группе есть э, группы влияния, которые друг с другом борются, или, э, значит, это неуправляемый вами процесс, что проходит вот такая кандидатура, которая пять раз публично, признавалась никуда не годной, мягко скажем. И таких кандидатур она не одна. Если взять, просто я прошу еще раз коллег, просто взять, пришер, прошестить даже наше постановление по Санкт-Петербургу, в результате которых работа избирательной комиссии города Санкт-Петербурга при прежних председателях признавалась трижды неудовлетворительные то там таких фамилий, которые сейчас повторяются, и она будет не одна. Это очень грустно. Я понимаю, что можно продолжать внутреннее противостояние с ЦИКом, который поддерживается, к сожалению, некоторыми высокопоставленными представителями исполнительной власти. Не прогнемся и так далее можете это продолжать но отвечать придется вам вместе с исполнительной властью за то что встали в такую позу полного противостояния противопоставления себя с циком отвечать придется вам пожалуйста да спасибо за рекомендацию александровна а что касается вопроса николая владимировича по двадцать второму тек подкаченко на рабочей группе не было принято решение там голоса разделились пополам поровну Я не знаю, Николай Иванович, вы как куратор, есть смысл дальше обсуждать? или Я думаю, Нет, что я думаю, мы высказали позиции. Да, мы, позиции. На мой позиции, взгляд, да. если подвести итог всему сказанному, есть движение позитивное, и я отмечаю мы не можем не отметить по мобильным да? избирателям. Уж чья тут заслуга, не будем пальцем тыкать. Но mm -hmm. вот как бы сдвинулся с места в преддверии нашего рассмотрения на заседании ЦИК. Это вопрос. В конце концов, мы войдем в какой-то общий, там э, нормы, действующие на территории всей России. Что касается стиков, я повторю свое высказывание. У меня складывается ...я... неприятное впечатление, когда я вижу много людей. Вот вы знаете, мне сейчас можно географический диктант писать по Санкт-Петербургу. Я, если не все, то большинство ваших ЭКМО по названиям, э, да, знаю, да, морские... Там морской, там черный, красная реченька, там Васильевский и так далее, тому подобное. Потому что ну, это все, вот, все эти картинки, они живые. И за каждой этой картинкой обычно стоит какой-то редко позитивный образ, чаще негативный какой-то фактор, который мы рассматривали в ходе муниципальной комиссии, компании. Поэтому мне представляется, что в этой части, в этой части, это сложно исправимые, но мы неоднократно по этому поводу говорили, и параметры были на входе, за при формировании ТИК, но они не были учтены. Еще раз, вот Николай Владимирович абсолютно правильно задает вопрос, есть ли какое-то влияние на этот процесс. Есть, Николай Владимирович, есть. Влияние. Только не то, да, не с той вот, стороны. Э, но это влияние, вот оно не всегда, во-первых, централизованное, угу. и, во-вторых, оно не всегда аргументированное, понятное нормальному обычному человеку. Вот. Поэтому здесь есть влияние, конечно, разных людей с разными интересами в преддверии избирательной кампании. И в Госдуму, и в ЗАГС Собрание. Это естественно, только все-таки должна быть какая-то централизация при принятии решений. И решения должны приниматься, исходя из задач, сложных задач, которые нам предстоит решать. А в той вот сейчас ситуации, в которой находится комиссия при формировании этих ТИК, да и прошлого состава, те, которые мы сформировали, вы сформировали, там все тоже не так было получено. Поэтому я предлагаю конкретные вещи, о которых мы сегодня говорили, учесть. Иначе ЦИК тоже будет занимать такую же позицию по отношению к вашим предложениям. Спасибо. Да, спасибо, уважаемый Николай Иванович. Спасибо. Наталья Валентиновна, мы с большим уважением к вам лично относимся и готовы, и с и готовы были, и готовы помогать, но когда мы видим и знаем что продолжается фактически, извините, внутреннее, такой я в виде, может быть, итальянской забастовки, противопоставление себя циклу, да, противостояние такой глухой, именно как итальянская забастовка фактически, да, и э, тот, кто действительно принимает решение и влияет на деятельность комиссии, придется в конце концов отвечать за это. Понимаете, это долго продолжаться не будет. Вот просто это долго не может продолжаться. Мы не можем позволить, чтобы в Санкт-Петербурге оставалась такая нездоровая ситуация. Ну, я больше не буду продолжать эту тему. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И будучи председателем, будьте председателем. Спасибо. — да? Заканчиваем эту тему. Да, надеюсь, вы что-то услышали. Готовы вас поддерживать дальше вот, э, в том, чтобы вы были председателями, мы принимали решения сами и отвечали за них. Спасибо. Я благодарю всех. за. значит Николаевна, еще заканчиваем этот вопрос. Переходим к следующему завершающему вопросу.